Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вы в Германии находитесь, правильно я понимаю? Да, добрый день. Вот сейчас в Баварии нахожусь непосредственно. А, в Болгарии. Но ну, ну, учебное заведение ваше в, в Германии. В Баварии. Не, не в, в Баварии даже. Сейчас я понял. В Баварии, Баварии, да, Баварии, Я, насколько я знаю, самый богатый, богатый, самый штат в Германии, да. Ну, смотря, с чем сравнивать, но, в принципе, бывает. Ну, один из самых таких богатых, престижных. Я а. бы хотел презентовать вас, прежде чем вы начнете презентацию, рассказать, что вот, наверное, это одна из немногих возможностей учиться в Германии бесплатно, да, на английском языке можно у вас. Правильно я понимаю? Да, абсолютно То есть у вас есть такие стипендии. Да, да, да. -да. Имею... А не Хорошо, что, а. все, тогда начинайте, все, вы то все вас ждут уже. Прекрасно, большое спасибо. Я немножечко, поскольку разговор шел о том, чтобы дать небольшой обзор о том, что такое образование в Германии в принципе, я постараюсь немножечко об этом поговорить в общих словах, немножечко, естественно, расскажу про университет, где я сейчас нахожусь. Вот. И попробую поделиться собственным опытом. Если не возражаете, в первую очередь представлюсь. Меня зовут Кузнена Вольчик, я сама из Беларуси, закончила БГУ, потом, поработав в Беларуси немного в отрасли, решила делать магистратуру. То есть я закончила магистратуру в Великобритании с помощью, она оплачивалась через European Scholarship for Young Belarusians. Вот, то есть, один из первых грантов, который я получила, потом я защитила э, степень доктора наук в университете Гонконга. Тоже э, моя степень доктора оплачивалась стипендии. То есть, э, в, во всех случаях у меня не получилось э, взять гранты. И сейчас я преподаватель и профессор в. Институте Деггендорф в Баварии, в Германии и руководитель научной лаборатории по смарт-туризму, по технологиям и на, инновациям в туризме. То есть, если у кого-то будут вопросы непосредственно по образованию в Германии, с одной стороны, с другой стороны, по тому, каким образом можно вообще пробовать э, получать стипендии, гранты, я буду очень рада поделиться опытом. Вот. В первую очередь, если говорить об образовании в Германии, здесь, к сожалению или к счастью, я не буду говорить очень долго, потому что в Германии есть две больших особенности. С одной стороны, система образования и процесс поступления, как ее часть, они достаточно стандартизированы. То есть образование в Германии, естественно, это высокий уровень качества, это высокие требования, это всегда ориентация на спрос из от конкретных отраслей, то есть ориентация тех предметов, программ, которые студенты могут изучать, ориентирована полностью на то, что происходит вот сейчас вот в реальном времени в конкретной сфере деятельности. Соответственно, программы адаптируются не столько на спрос со стороны студентов или на моду, а на то, что непосредственно нужно на уровне региона, страны и, в принципе, на мировом уровне. То есть программы очень современные, программы качественные, программы практикоориентированные, вот. и поэтому, соответственно, выпускники программ всегда стараются остаться, в, скажем так, географически в Европе и имеют очень высокий потенциал получить работу непосредственно сразу после окончания вуза И uh, один из uh, нюансов uh, немецкой системы образования и поступления, что она достаточно централизированная. То есть на первом этапе uh, абитуриенты сталкиваются с возможностью и необходимостью uh, пользоваться единым порталом для международных студентов. Вот вы видите название у меня на слайде. Вот. Uh, то есть... Uh, Вся информация и система подачи документов в любой из вузов Германии будет проводиться через этот портал. То есть это момент, который облегчает значительно процесс поступления. С другой стороны, в Германии есть нюанс. Он заключается в том, что любые программы, любая программа адаптируется непосредственно под потребности образования, потребности отрасли. Соответственно, программы очень разные, с различной длительностью обучения, с различными возможностями по языкам. То есть на немецкий, английский сейчас больше и больше входит а, в а, использование. Различная стоимость обучения, которая будет а, варьироваться от программ, которые сравнимы, допустим, с Великобританией по стоимостью, до... А, Приведу пример моего вуза до нуля практически, то есть есть образов... возможности учиться бесплатно. И естественно у разных программ могут быть различные вступительные требования. То есть когда вы собираетесь поступать в принципе в Германию как направление, очень важно обращать внимание на вот эти вот нюансы, потому что у каждого вуза, у каждой программы внутри каждого вуза могут быть свои особенности и требования. Просто для примера приведу вот здесь сравнение. То есть я взяла здесь две магистрские программы в разных университетах, схожие по содержанию, но одна магистрская программа в университете длится два семестра, то есть 12 месяцев, стоимость образования в семестр 6 девяносто евро. Да? Вот, то есть один вариант. То есть и вступительные экзамены, соответственно, это небольшой тест, на, скажем так, общий уровень знаний, английский уровень B2, и, ну, естественно, оконченное образование бакалавра. С другой стороны, университет, где я, в данном случае, нахожусь, у нас похожая программа, то есть тоже сравнима, та, та же тематика, та же сфера, длится три семестра или 18 месяцев, если вы оканчиваете без задержек, тоже английский язык преподавания, но стоимость образования, в данном случае это не отпечатка, 62 евро в месяц студенты платят формально за административные процедуры. Всю остальную стоимость покрывает Бавария, государство и в данном случае бюджет страны. Вот. По требованиям поступлительным то же самое, то есть оконченная степень бакалавра, английский – уровня B2, чтобы можно было спокойно изъясняться, и небольшой вступительный тест, ну, скажем так, проверить общий образовательный уровень человека. Вот. Буквально пару слов, поскольку времени не так много, о месте, где я работаю. То есть это университет города Дегендорф, в частности, место, где я нахожусь, называется European Campus, Rottel Inn, и особенность этого факультета по сравнению с другими факультетами в том, что все преподавание происходит непосредственно на английском языке. То есть мы предлагаем ряд бакалаврских программ, ряд программ по магистратуре. Здесь вы можете видеть небольшой обзор, я не буду вдаваться в подробности, если кому-то будет интересно, буду рада объяснить детали. Просто сейчас небольшой обзор, то есть это программы по туризму, как я э, упомянула уже, и э, развитие туризма, дизайн э, и региональное развитие. Это программы по э, digital health, то есть применение инновационных технологий в медицине и возможности... Э, э, которые сейчас представляются для диагностики, для а, врачей, для дистанционного а, а, лечения. Это программы по а, industrial engineering, то есть подготовки не строителей, но скорее больше дизайнеров и планировщиков, то, что называется smart buildings, то есть непосредственно а, эффективные решения а, для строительства абсолютно различных объектов. Вот, то есть это различный набор программ для э, примера. Естественно, у каждой программы своя специфика, разная длительность, разные вступительные требования. Э, главный момент, наши программы ориентированы во многом на европейский рынок, и в том числе у нас очень много студентов из Беларуси, из, из Украины, э, постсоветского пространства в целом. То есть э, у нас работают... Э, Люди, которые э, знакомы с этой культурой, со странами, естественно, всегда поддерживают. У нас есть преподаватели из Беларуси в том числе, ну, и ваша покорная слуга одна из них. Вот, то есть э, возможностей масса. И университет, где я в данном случае нахожусь, повторюсь, особенность в том, что мы очень, можно сказать, безучие в том плане, что э, государство... И Бавария, в частности, из собственного бюджета проплачивает стоимость полностью образования, то есть появляется возможность для всех, включая международных студентов, получить качественное образование уровня бакалавра или магистранта практически за символическую плату в 62 евро за семестр, естественно, плюс нужно обеспечивать собственную жизнь в Германии. И последний нюанс, на котором я бы хотела остановить, поскольку меня попросили сделать небольшой обзор а, того, как вообще выбрать место образования и получить грант, а, скорее здесь мой личный опыт. А, может быть, кому-то он будет полезен. А, естественно, те, кто собираются поступать за границу, а, сталкиваются с массой вопросов и с массой трудностей. И, как вы помните, а, я делилась собственным опытом в том плане, что я сама выпускница нескольких программ, и я должна честно сказать, что поступила я на магистратуру не с первого раза. Поэтому это долгий процесс, не пугайтесь, не, не, не смущайтесь сложностей. Главные моменты, которые я хочу, наверное, рассказать из собственного опыта, это вот несколько нюансов. Многие начинают поиск и планирование программ, будь то в Германии, будь то в Польше или Великобритании, с вопроса куда, куда, куда. Мой опыт показывает, что самый главный момент, это, наверное, в первую очередь ответить на вопрос не куда поступать, потому что вариантов сотни и тысячи. Главный, наверное, момент, это вопрос и ответ на него, кем я хочу быть, что я хочу делать после окончания программы. Как только вы ответите на данный вопрос, это вам позволит отсортировать а, нужные программы и, соответственно, а, оптимизировать вот этот вот поиск и систему поступления. Второй нюанс, который уже не, не только что а, моя коллега из Польши поднимала, естественно, балл аттестата влияет на поступление. Однако, однако а, высокий балл аттестата это не главное. Многие вузы ориентируются на потенциал человека окончить программу, на его возможности потом быть членом общества, членом какой-то непосредственно отрасли и его мотивация прилагать усилия для образования. То есть высокий балл аттестата это не главное, и поэтому я очень рекомендую тем, кто не уверен, если нету, допустим, красного диплома, не смущаться из-за этого, во-первых, во-вторых, действительно уделять внимание тому, что называется мотивационное письмо и обоснование, почему вы хотите учиться, потому что это очень серьезный документ, который вам поможет поступить. Третий момент, когда вы открываете порталы для поиска программ по миру или по Европе или по Германии в частности, вы столкнетесь с сотнями и сотнями разных программ по конкретной дисциплине. Конечно, есть риск того, что с первого раза не получится. Но из-за того, что у каждой программы могут свои нюансы, наверное, подаваться везде просто на авось я бы не рекомендовала. Дело в том, что сейчас, будучи профессором, естественно, я сталкиваюсь с сотнями и сотнями документов и анкетами со стороны студентов, естественно, приходится выбирать. Поступают те, естественно, кто показывает свой потенциал, кто показывает, что они ознакомлены с программой, что они хотят э, учиться и что, соответственно, у них э, есть заинтересованность в какой-то программе. Что я вижу непосредственно из документов, которые получаю. То есть э, мой совет индивидуальный из моего опыта – Выберите несколько программ, 3, 5, 10, которые вам действительно по душе. Изучите нюансы, не стесняйтесь написать, позвонить в университет, уточнить какие-то нюансы. И грамотно подготовьте документы под каждый университет в соответствии с теми требованиями, которые они выставляют. Соответственно, чтобы университет видел, что вы подходите под программу, соответственно, что, что вам будет комфортно и удобно, и несложно учиться в этой программе. И последний нюанс. Конечно, везение – это очень важно. Но, как я говорила, я поступила не с первого раза в магистратуру. Мой опыт показывает, что процентов 10 вашего успеха – это, конечно, везение, а процентов 90 – это просто спокойная, методичная, систематическая подготовка. Поэтому большое спасибо за внимание. Я очень жду ваших вопросов, если есть время сейчас, если нет времени сейчас, то, пожалуйста, обращайтесь, можете видеть мой e-mail и контакты далее. Соответственно, да. буду рада помочь. Спасибо, Екатерина, очень хорошая презентация. У нас есть как раз 10 минут еще на вопросы, и вопросов очень много. Давайте вот такой вопрос общий. Сколько примерно будут затраты на жилье, питание и проезд в Германию? Вопрос очень хороший, зависит от места, где вы живете То есть в крупных городах, естественно, стоимость жизни выше Если мы говорим, например, про Мюнхен, Берлин, Франкфурт То я бы сказала, что стоимость жилья у вас будет Если, допустим, это студенческое жилье Это может быть 350-400 евро за, допустим, комнату в общежитии Вот, Если снимать квартиру, скажем так, от 600 евро если небольшую квартиру снимать одному на жизнь у всех на самом деле запросы разные в Германии э, серьезная затрата будет медицинская страховка, это несколько сот евро в месяц, обязательная по закону медицинская страховка но соответственно все потом э, лечение покрывается этой страховкой, а стоимость э, в принципе э, жизни, проезда э, питания сравнимо с другими странами Европы и если нету каких-то серьезных запросов то жить, я думаю, что на несколько сотен евро в месяц вполне можно. По крайней мере, мои коллеги и мои студенты сейчас без проблем вкладываются в 300-400 евро. Если говорить про небольшие города, например, Дегендорф или город, который называется Квакирхи, где я сейчас нахожусь, то есть не крупные областные центры или столица, то, естественно, стоимость жизни гораздо в разы ниже. То есть у нас студенты находят жилье за 200, 250, 300 евро в месяц. И далее все зависит от вас, от ваших потребностей и запросов. Естественно, можно жить очень бюджетно и можно гулять. Понятно. Еще вопрос, а какая сумма на счету должна быть? Да, есть же требования, знаете, эту сумму конкретно вот от Валерии вопрос. Что нужен счет с определенной суммой, да, этот блокированный да. счет, так называемый. Да, к сожалению, я, я сейчас... Знаете эту сумму, по-моему, да. там 10,5 тысяч, по-моему, насколько я знаю, вот надо иметь на счету, чтобы получить визу, иначе визу не дадут. Расскажите, а с чего начать? Вот, мне вот Люди, многие хотят учиться на английском и бесплатно в Германии, с чего им начать? Зайти на сайт, подать заявку, да? Или, и, и дальше, вот какой дальше процесс? Вот есть у нас людей много, которые хотят учиться mm -hmm. на английском бесплатно mm -hmm. в Германии. Они должны зайти на ваш сайт и подать документы, да, и как вот их будут отбирать? Принципиально, да, то есть описание программ существует на нашем сайте, на, на сайте каждого университета, естественно, mm -hmm. описание программ существует на а, общее, а, немецких сайтах и общеевропейских сайтах, в том числе на сайтах стипендий, например, DAAD или Erasmus. Вот, то есть тоже можно посмотреть там. А я очень рекомендую связаться с университетом и уточнить, если что-то, допустим, какие-то нюансы непонятны, потому что у каждой программы могут свои нюансы. А, при, при подаче документов, при поступлении, к, что именно хочет увидеть уни университет непосредственно от абитуриентов. Далее процесс поступления, собственно, очень централизованный, то есть через этот портал, который создан для международных студентов, можно и нужно загружать, создается индивидуальный кабинет, загружаются документы, так же, как это делается во многих других случаях, вот, документы попадают на обработку в несколько вузов, которые вы отобрали для себя как приоритетные, соответственно, вузы рассматривают эти документы, и сообщают вам результат, поступили вы или не поступили. И потом студент имеет возможность соответственно, выбрать, в какой именно из вузов, если удача повернулась лицом, и есть несколько разных предложений, в какой именно вуз поехать. То есть студент после этого имеет возможность подумать и выбрать конкретный вариант. Сроки поступления варьируются обычно... В Подача документов начинается где-то за полгода. Некоторые университеты открывают подачу документов раньше. Вот. И в принципе подача документов заканчивается буквально за пару недель до начала программ, до учеб... начала учебного года. Единственный нюанс визы, как вы правильно Сергей сказали. Чтобы получить визу, вам нужно продемонстрировать, как и в других странах, наличие определенных средств на существование. Понятно. Скажите, вопрос еще такой. А вот вопрос от Юлии. Средний бал. Прошу прощения, что-то немножко со связью. Повторите, пожалуйста, вопрос, или я попробую его найти. Где -то где -то где -то Я не слышала последний вопрос сейчас попробую его найти Давай. екатерина да. Да, прошу прощения средний балл 2,9. 9 да у человека может по баварской системе может ли человек поступить в магистратуру или не может как а -а -а. или mm -hmm. и что делать вообще если вот плохо учился да прошло несколько лет а все-таки решил взяться за ну решил улучшить свои оценки, вот mm -hmm. что делать в таких mm -hmm. случаях? На самом деле единой системы здесь нету, и естественно будет результат зависеть где-то от конкурса, где-то от количества людей, которые подаются на конкретную программу, но с другой стороны, то есть балл 2,9, конечно, это не самый высокий балл, который может быть, но с другой стороны, Положительный момент в системе образования Германии ⁇ это как раз-таки такой демократичный подход. То есть, если человек хочет попробовать продолжать обучение, попробуйте инвестировать именно в мотивацию, показать, кто вы, почему вы хотите продолжать обучение и чем вы хотите заниматься в будущем, потому что на самом деле невозможного ничего нету, как преподаватели мы прекрасно это понимаем, и стараемся идти навстречу, то есть как человек, который в итоге иногда сталкивается с необходимостью отбирать заявки я могу сказать следующее если я просто вижу аттестат, анкету и Вижу, что человек просто от нечего делать подает документы или у меня такое субъективное впечатление складывается. Естественно, я буду смотреть на аттестат и смотреть, насколько этот человек может быть заинтересован. Если я вижу, что человек поработал, если я вижу, что человек пишет и объясняет, почему он хочет продолжать а, обучение в магистратуре, Uh, у нас у всех разные uh, нюансы в жизни, то есть если я вижу заинтересованность, то естественно этому человеку дается приоритет в данном случае. Поэтому я бы сказала, что средний балл 2,9 по баварской системе это не, не, не бан, это не красный билет ни в коем случае, или красная карточка. То есть пробуйте подаваться, объясняйте в своих мотивационных письмах, в, в анкетах, показывайте, что вы можете, кто вы и почему вы хотите получить образование, почему Германия должна, почему налогоплательщики Германии должны оплатить вам образование, тогда я думаю, что все получится. Mm -hmm. И вот еще один вопрос, тут вот, надо чуть-чуть mm -hmm. познакомить с темой образования в Германии, после 11 класса в этом году сын хочет поступить в Германию, тогда нужно подавать документы, диплом будет за 11 класс, вот нужно, наверное, про систему студиум коллег рассказать, yeah. потому что они yeah. все это Здесь есть небольшие нюансы, то есть в Германии есть возможность поступать сразу после школы, но нужно определенно подтвердить соответствие образования, соответственно, немецкому уровню. Поэтому один из вариантов это, на самом деле, начинать образование бакалавриата в Беларуси, потом переводиться или поступать в Германию. Вот. Я, наверное, не буду здесь рассказывать, даваться в большие подробности. Я с удовольствием скину информацию со ссылками, где вот все эти нюансы по документам можно узнать, можно прочитать, потому что есть немножечко нюансы по оформлению документов, по дипломам, но с другой стороны, опять же, этот нюанс очень стандартизирован, поэтому проблем быть не должно. То есть готовиться сразу после 11 класса есть смысл заранее, чтобы удостовериться, что есть все необходимые документы, дипломы, уровень английского. Дальше все возможно. Спасибо большое, Екатерина, очень подробно ответили на многие вопросы. Спасибо большое за выступление, за то, что вот рассказали, что это на самом деле реально, а на английском учиться бесплатно можно в Германии, вообще в Германии можно учиться бесплатно. Да, есть вот этот входной барьер, 10 тысяч евро нужно иметь на счету, но как бы вполне он, многие люди могут его как-то преодолеть, этот барьер и поехать в в Германию. В на, самом, на самом деле, да. И, и если сравнить с другими странами, например, Великобритании, многие вузы и система визовой поддержки точно так же ориентируется на это. Нюанс в немецких программах, в большинстве из них, в том, что они достаточно... Uh, скажем так, flexible, то есть uh, многие мои студенты имеют возможность подрабатывать. Uh -huh. То есть один вопрос, скажем так, показать вот эту вот сумму на счету, второй ню нюанс реально иметь 10 тысяч евро каждый день на счету, то есть, это, на самом деле, это не, нет такой необходимости. То есть, это не визовый нюанс, который нужно... Ну да, то есть, важно на первый год, наверное, да, да все-таки, чтобы были, а потом уже можно подрабатывать. Вот мой племянник, который поехал в Германию, он первый год мы показали, второй год уже он подрабатывал, а на третий он уже сам скопил и сам смог покрывать свою стоимость обучения. Да, да, абсолютно. То есть, для визы это нужно показать, естественно. Естественно, нужно иметь какие-то деньги на первое время, как вы правильно сказали, потому что это в любом случае переезд, это большие затраты. Но дальше студенты ориентируются, у нас большинство студентов в той или иной степени подрабатывают, те, кто хотят, те, кто хотят тоже получить какой-то опыт, поэтому тоже невозможного ничего нету. Понятно, хорошо, все, спасибо большое.